Подвиг души твоей Чашу испил Грехов и скорбей Ради своих детей Ты своим распятием Завершил проклятие Кончилось рабство мы. Каждый, кто Господень, может быть свободен, Как благодарны мы. Ты воскрес, мы хвалу поем, Дворец зашел Шаг за шагом В послушании Я хочу идти. Белый голубь На Голгофу Ты меня веди Там распятый На кресте Умер Божий Сын Если ты его дитя, ты пойдешь за ним, я как огнец отдаю все свои права, отвергаю жизнь мою, чтоб жизнь Христа вошла. Шаг за шагом в послушании голубь. Шаг за шагом на Голгофу Мой творец взошел Шаг за шагом в послушании Я хочу идти Осветить Должен чей-то Свет гореть Благодарю тебя За крест Благодарю тебя За кровь Ты распахнул Мне дверь небес сказал свою любовь благодарю за жизнь и свет что мне сияет вновь и вновь благодарю тебя за крест благодарю Тебя закрою. Мой грех смывает Божья кровь Плоть, облегся сам Господь, что вкусить страдание и проклятие, победил себя и душой скорбя, он пошел как огнец, на распятие, каждый был грехом. Навсегда пленен, все блуждали, и с дороги сбились, Жертвой став за нас, Царь народ свой спас, ранами Его мы исцелились. В небеса теперь. Распахнулась дверь. Всякий, кто желает будь свободен, Бог желает в нас обитать сейчас. Действовать и жить в своем народе. До сих пор. Платы отделись И за Христа держись Обретая жизнь Святого Бога Каждый был грехом Навсегда плен, Все блуждали И с дороги спились Шеф став за нас Народ Жить без тебя Меня ты всецело пленил Чтоб я тебе вечно служил Дела твои людям явил И я тебе жизнь посвятил Ты, смирившись до смерти, воскрес Послал свою силу с небес, О, Дух Святой! Ты — радость моя и покой, Я жду тебя, Дух Святой, Утешитель. хочу без тебя И краски весеннего дня Не радуют больше меня Я не хочу жить без тебя Меня ты всецело пленил Чтоб я тебе вечно служил Дела твои людям явил я тебе жизнь посвятил Ты, смирившись до смерти, воскрес. Твою тьма нависла Тучи солнца закрыли быстро Вся стонет земля от смерти царя Содрагается от рыданий Ибо чувствует боль страданий Кровь Божья течет к ней со креста. Что небом мы землей Огнец Божий умирает. Он на древо вознесен, От объятия раскрывает. Но смерть его Не в силах удержать. Рожден, чтоб побеждать и принести спасение. Он пришел свободу пленным дать, прощать и исцелять и свыше дать рождение. Он народов свои он, подвержен, он страданиям был подвержен Но, словно овца, безгласен был Все друзья его разбежались Его пили, над ним смеялись Но, он до конца чашу испил Шилось, он сказал, в храме порвана завеса Исполняя Божий план Умер в муках и воскрес он Ведь смерть его не в силах удержать Рожден, чтоб побеждать и прийти В свободу пленным дать, прощать. Рожден, чтобы побеждать и принести спасение, он пришел. Плоть, и друзья свои ноги, а мы жизни душу свою я, я ему, ему отдаю. Он до смерти меня возлюбил. Верю я, что разлечит. Смогу ложь от правды что не скроет мрак, и всегда отвечу я врагу. Бог сказал, а значит это так. И. Облекся во плоть, и друзьям своим ноги, жизни, душу свою, я ему отдаю, Он до смерти. Давай из нас его разрушить можешь ты прямо в этот час покрыть прошедшие года, сказав Творцу простое, да, Твоя искуплена вина, жертвою Христа. Это Бог, Он зовет, и надежду тебе дает. Оставь и ответ на спасение благо.